всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка и немножко не по теме канала ну как не по теме экспериментируем с различными электронными устройствами на этот раз понадобились весы хотел взять более точные до 500 грамм там точностью до десятой сотой грамма, которые называются ювелирные. Но зачем нам вешать граммы сотые граммы давайте вешать килограммы ювелирных изделий поэтому взял стандартные кухонные весы до 5 килограмм и точностью до 1 грамма поставляются они вот в такой упаковке пришло кстати это все из российской федерации купленная на али фирма здесь называется луазон но на нее можно не смотреть потому что весы делаются в китае Единственное, по коробке только раскладываются непосредственно на российской федерации производитель один а предоставляет данную продукцию достаточно много продавцов поэтому на вкусный цвет можно найти различные варианты одного того же исполнения с какой вам лейбл нужно. Понадобились они меня там взвешивать. Некоторые части иногда помогают, ну и в том числе и продукты питания. До 5 килограмм в наше нелегкое время хватит. Так, пришло это достаточно быстро, где-то в течение 6-7 дней. В сером пакете внутри вот этого серого пакета появилась вот такая упаковка. Возвращайте часть денег за покупки в Алиэкспресс с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. Ну, сначала давайте посмотрим упаковочку. Такая вот упаковка. Смотрим и запоминаем то, что необходимо запомнить. Ну, вот здесь вот написано, что произведено Китая, а раскладывает российский производитель, вернее, продавец. С обратной стороны пустая да здесь есть возможности помимо того что максимальный вес ну, цифровой дисплей здесь без подсветки так что кому важна подсветка могут пройти мимо и здесь есть еще функция замеры тары плюс здесь вешает не только граммы но и взвешивает также унции и фунты поэтому для тех кто в других странах в англии и тому подобных кому там фунты функции нужны могут брать без проблем вскрываем Здесь стандартная инструкция по эксплуатации вложили на русском языке, что радует раз из Российской Федерации продавец, упаковывает. И здесь предоставил соответствующие сведения. Кстати, год гарантия и 5 лет срок гарантирования. Когда производитель должен отремонтировать эти весы. Здесь стандартная попытка. Вот такие весы. Прорезиненные ножки. Скорее всего здесь спрятаны винты для того чтобы вскрывать площадка она не грязящая, то есть здесь матовая поверхность и дисплей, так сзади у нас нужны две батарейки либо аккумулятор по типу 3а вот у меня есть два варианта, скажем так сделано цена-качество, цена очень низкая чтобы была возможность если что поменять либо выкинуть и вот у нас сразу же загорелась отключили, то есть сейчас у нас граммы, вот унции и фунты, если вам необходимо, в настоящее время у нас граммы, ну, давайте взвешим что-нибудь посмотрим, вот у нас есть еще один комплект батареек, 8 грамм, как видим и здесь 8 грамм, 2, весит 16, теперь здесь еще один момент испытаем Тебя хотел узнать сколько весит у нас аноморфный объектив на смартфон апексель, бруто у нас весит 218 грамм Давайте тряпочку померяем, он 2 грамма весит, чехольчик померяем 120 грамм сам зажим 27 грамм, чехол с клипсой 29 грамм сборе и непосредственно в отдельности 56 грамм весит здесь есть функция тарирований вот например допустим что это у нас тара обнуляем обнуляем и принцип понятен можно положить в тарелку в миску в эту миску сначала положить там один продукт замерить обнулить потом второй продукт обнулить и так далее и таким способом кому важна дозировка продуктов могут это выполнить при помощи этих весов давайте еще раз вешаем вишенку на торте и посмотрим как осуществляется перевес, вот у нас ноль и ставим нашу вишенку вот мы ее поставили нашу вишенку и давайте узнаем что там находится какая жидкость у вашей предположения подсказка физика свойства жидкости и газов и давайте перевес покажем вот видите я надавил и показал перевес убираем нашу вишенку весы как видите, маленькие компактные поместится в любом месте просто замечательно при этом взвешивают достаточно точно 1 грамм поэтому у всех у кого есть подозрение, что вас обвешивают можно даже носить данные весы в кармане когда вы посещаете те или иные продуктовые магазины я вам продемонстрировал функциональные возможности электронных весов луазон взвешиваем весом до 5 килограмм и с точностью до грамма в различных вариантах взвешивания по граммам, унциям и пунктам также здесь есть возможность взвешивать тару каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию в полном объеме довел до вашего сведения